Всем привет! Для сегодняшней самоделки в первую очередь потребуется два отрезка листового алюминия. Соединив две половины с помощью винтов, произвожу разметку еще двух отверстий. В одном из элементов корпуса пропиливаю прямоугольное отверстие. И сверлю дополнительно три отверстия. Подготовленное отверстие устанавливаю вольтметр и фиксирую его с помощью винтов. Сразу же устанавливаю и два выходных разъема. Теперь потребуется вот такой миниатюрный повышающий преобразователь. Выпаиваю многооборотный подстрочный резистор. И следующим этапом произвожу электрический монтаж. В качестве входного разъема будет использоваться USB. Для того, чтобы не было возможности выдернуть этот провод, закрепляю его к нижней стенке корпуса. Половины корпуса друг с другом будут соединяться с помощью стоек с резьбой М3. Подключаю вход к выходу USB зарядки. Таким образом мы получили регулируемый источник питания с напряжением от 5 до 12 вольт. При этом напряжение очень плавно регулируется. Стоит отметить, что ток нагрузки не должен превышать 1 ампера. Преимуществом устройства стоит отнести его компактность и возможность работы с абсолютно, любым, с абсолютно любой зарядкой или даже блоком питания. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку, но посран. Всего хорошего. Пока.